Сейчас месяц на регистрацию, надеюсь они зарегистрируют, потому что уже опыт есть как подавать, если там все документы, все нормально, и тогда будет опять отзыв, иска. Если непонятно, почему они сейчас сразу на ликвидацию, Подали. Хотя в прошлый раз те же самые основания были по приостановке. Учитывая, что была представитель управления учительства очень мрачная, сидела, расстроенная, очевидно, что это не ожидало такого поворота событий. Абсолютно заказное судебное заседание. Значит, законностью здесь и не пахнет. Конечно, им неприятно то, что очень много людей пришло в зал судебного заседания. Им бы хотелось бы решать свои вопросы втихаря, ну, люди пришли, значит, это, конечно, и большая моральная поддержка. Но, значит, как там будет разворачиваться события, значит, трудно предположить, но думаю, все-таки, самое главное, что нас много и мы вместе.